Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать квадратный торт с помощью рисового цветка и трафарета. Вам интересно, оставайтесь со мной. У меня готова заготовка 15 на 15 см и в высоту 10 см. Оформлять я буду также кремом на вареной сгущенке. Он у меня уже готов. Мне необходимо покрыть сначала черновым слоем. И теперь начинаю окончательно покрывать торт, выравнивая его. Попрятай его Пшю-пшю-пшю Для меня Для меня стараешься угу. О, Я лежит Не знаю, кто будет выравнивать торт. Я сама уже, уху, ну, поднялась. И все, а дальше. О, клевенько. Ну все, покорил. я стесняюсь после охлаждения я дорабатываю все неровности вот что у меня получилось вместе с мужем поэтому отправляю сейчас в холодильник и потом буду наносить рисунок через трафарет у меня крем на сгущенке, он желтоватого цвета. Поэтому, если вы хотите чисто белый вариант, можете использовать крем абсолютно любой. Значит, у меня осталось совсем немножко. Здесь буквально 2 столовые ложки с горкой. Я добавляю сюда розовый краситель Америкалор. У меня цвет получился более таким персиково-розовым и учитывайте данный факт, если вы используете тот крем, как и я. Если у вас совершенно другой крем на белой основе, тогда вообще проблем никаких нет. Либо крем вы можете выбелить диоксидом титана. У меня вот такой трафарет имеется, я его заказывала на сайте Алиэкспресс, однако в кондитерских магазинах разнообразие трафаретов также имеется. Торт охлажденный, поэтому я думаю проблем никаких не будет. Я где-то трафарет выкладываю посередине, приглаживаю и наношу цветной крем. Если вы готовите на заказ, используйте перчатки. Прохожусь шпателем. И убираю трафарет. Поворачиваю то же самое делаю со всех сторон. Торт из холодильника, поэтому сейчас вот это все очень хорошо убирается. И сверху у меня будет стоять вот этот рисовый цветок. Я его готовила в одном из своих предыдущих видео. Ссылочка у вас сейчас появится на экране в подсказках. И также будет под видео в описании. Переходите, смотрите, как его делать. Готовится очень быстро, из рисовых листов. Жарится на сковородке, потом собирается в шоколад. И окрашивается. Очень классно, быстро и без возни, можно сказать. И я его устанавливаю наверх. Вот такая получается красота.